Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем играть, э, то есть проходить Майнкрафт. Э, извиня, извините, что так долго не плыву, у меня просто неполадки были с компьютером. Сейчас все нормально, и теперь мож, я могу теперь дальше продолжать играть. В прошлой серии мы остановились на том, что ну, я говорил, типа, мы пойдем домой. Вот сейчас мы идем домой. С шахты. Сейчас. Ой, блин, опять так убежали Ты. у корова дару я вас уже давно не видел я вас давно никого не видел так. Тут хотя бы акул нету не я не, пираньи и акул откуда же речка обычная. хотя кто его знает если там, вы писали давно, там, типа, я видел, типа, там, что есть скоро пустыня, потому что при... приходил этот житель, ну, торговец с этими, торговец М -м верблюдами. Так, перебить, так, давай тут всё... железка есть немножко, лук. Написали, что можно его починить. Но наковальник там или какую Короче. Сложно починить, так-то я не знаю. Блин, всё сейчас... забито. Смотри, полностью забито все. Ладно. Так. Ну тут еды, но ну, я не знаю. <звук> Ладно, положу немножко еды. Так, мой там <звук> надо что-то печь. Песок. Песок. я да. огород хотел делать огород да а для, а для огорода нам что там надо эту... как его сделать а у меня есть палочки палочки палочек нет Блин, печально а давайте палочки сделаем ну, типа это как э, все короче Камену а да. сделаем все. Так. Как она делается? Вообще уже забыл. А. Вот, вот так. Это что? Каменная мотыга. Мотыга. Да? Мотыга. Хорошо. Мне палочки надо. Где палочки? Пять четыре палочки. Нам нужна ведерка воды. Ну что? Хотя... Хотя вода... Ну, я не знаю, даже есть смысл. Ладно, сделаем. Она же как делается? У меня железа, наверное, не хватит. Пфф ты, блин. А нет, хватит 66. А она как делается? Ведро как делается? Блин, как делается ведро? Да как ведро делается? Кто знает? Так ведро делается. Да как ведро же так, как это делается? Как его делать вообще? А, чтоб вот так вот? А, так это нормально, еще более-менее. Если его так делать. Так, забор, значит, да? Раньше вы как-то так делали, да? Нет, вообще никак не так. Значит, будем делать по-другому. Короче. Палочек 8. И там, по-моему, как-то забор делать из них. Вот так вот как-то, да? Нет, в смысле? А как забор делать? -то? Калитку, по-моему, вот так делать? Это калитка, окей. А, -а, а как забор делать? Вот так вот? В смысле? Ой, я вообще в Майнкрафт не умею играть. Ну ладно. Походу, нам еще больше палочек надо. А мой тут есть какой-то крафт? А ну-ка, крафт есть. Как это делать? А, так? А, ну, окей. Окей, окей. Все так? Окей. А куда ты? Короче. Давай еще... А я Давай еще. Девять. Девять это маловато где будем делать да упереть будем здесь делать в заднем окне. где-то здесь мясо, мясо все ломает что выпадет короче вот где-то здесь давайте вот а тут будет ведром типа, типа вот здесь так, и. Не, вот здесь. Короче, вот тут. И вот тут будем. Вот. Сейчас поставлю. Где будет граница уже. Вот тут граница будет. Говорю, как Граница, блядь. Короче, вот тут надо ведром воды натаскать. Много воды. Взяли. И так, наверное, раз пять. Короче, а ч мне Всё, побежали. Будем так воду таскать нормально. Да, взял вместо плен. Так проголодаюсь нафиг. Тренировочка такая, да? Так. И тут можно бесконечный источник сделать. По-моему. Или я не ошибаюсь? Что происходит? Еще ночи, нет, он уже тут. Я знаю, там пещера есть большая. Она продолжается на. Так. А, да, бесконечный случай. Да-да-да. Так этот бесконечный случай не закончится. Хотя нет, как? Бесконечный. Давайте посад. Потому что никто не. Так, давайте зерно поставим. О, поле чудес. Ага, поле чудес, серьезно. Так и назвали. Ай, Прикол. А ч у меня нету? Мне Восемь, 80. Да я думаю, что мне нужно. Ах ты, блин. Вс, я пошел спать. Я не знаю, на утро что-то вырастет. Посмотрим, посмотрим на утро, что то вырастет. Блин, надо будет побольше понакопать. А ну что то выросло, нет? Да, очень много выросло, конечно. Кстати, никого нет, никто не заспалнился. Так, все. Деревья, да деревья эти нафиг, ну посажу вас где-то тут, Чтобы не мешались мне. Все, а я пока траву буду, чтоб мне. Вот Давай-тями саженцу, я мою. Никогда так не делать. Не просил саженцу вообще. Перевод один. Ну а что не делать, придется? Саженцу вот так вот убивать. Блин, она так С травы скоро не будет нигде. Да, ну, лед, саженцами давайте. Саженцы. О, вот так вот. О, нормально, 12 саженцев уже выбил. 5 еще осталось. Ну, я же говорю, что мы будем дальше. Блин, лопату надо было сделать. Ну да ладно забор смысла да? о короче тут жизнь растет на жизнь опа а зачем блядь, <связь> зачем я это делаю а -а -а, идиот. я не должен тут делал я вообще должен вот так вот делал. должен вот так вот был делать а тут а вот тут а вот тут уже воду делаем. Все, вот тут вода уже будет. Кто? Где? Показал. Это не показалось или это реально они ходят? Да не, какие, блин. А я же ничего не успели. Так. Блин. А что, на деревьях живут, что ли? Блин. Да, они. А что за фигня? Может, прям здесь? что за фигня? куда? Я же шахту закрыл. И что через шахту вышли что ли? вот эти вот. шахту закрыла, ага. конечно. фигня какая-то рычит. тут вода бесконечная. поход. а все? не смотри. Короче, сопать. Да хватит. Блин. Так, все. Заборчик надо сделать, да? Так. В принципе, ну, в принципе, нормально может быть еще тут немножко покопать вот тут где-то вот будет забор калитка так да калитка будет где то вот здесь вот тут все калитка вот здесь даже еще вот отсюда. но я не буду я... тут будет у нас э... еще не морковка я не знаю что будет расти сейчас посмотрим что у нас по дереву по дереву у нас все плохо так то мы идем за деревом кирка вообще мне не поможет сейчас. Мне топорчик все топор есть все идем за деревом да я вас не боюсь Опа, адрес тростник тростник Так, да где вы? Ничего, под землей, что ли? Тут пещера? Бляха, мне страшно. Я знаю. Тут, тут никого нет. Нет, тут никого дом. Бляха, где я поселился? Я поселился в каком-то страшном месте. Идите нафиг, я, я не, меня дома нету. Все, я пошел рубать деревья. О, видите? Это тут какой-то... Тут пещера, я с пещерой поселился. А тут они будут со время рычать каждую ночь. Простить мозги. Этот скелет будет бегать. Вечно. Короче, не пугайтесь, это... Всё, в пещере. Я с... Ну, это мне надо говорить, не пугайся. Потому что я думаю, что они где-то рядом. Хотя, в принципе, что они мне сделают? Допустим, даже если они будут рядом со мной. Я же могу мечом железным порубать их. Ну, все алмазный будут зачарованы еще. Я бы еще меньше волновался. Как сейчас. Да ладно. Пираньи еще съедят нафиг. У меня будет разноцветный забор, потому что я нарубаю березы и все, что хочешь, и попало. Так, давайте домой, наверное, идти надо скоро. Свинка. В следующей серии будем э, уже делать загон для животных. Потому что я тут вижу дофига животных, которые хотели, я хотел бы приручить себе. Только я морковки у меня нет, чтобы свинка. Но у меня корова будут и овцы. Они тоже едят, по-моему. Пшеница. У меня пшеница есть. Уже будет. Все <рес> <рес> О, яблоко, яблоко. Яблоко выпало, это хорошо. Так, 42. Нам 42 хватит, нет? Нет, по-моему, Надо еще. Надо еще, я сказал. <рес> <рес> тут урожай целый. Не, я буду тут жить. я тут и так живу, в принципе. Заши <смех> вопрос, такие. Странно, я тут и так живу. Надо будет здесь посадить, чтобы поближе немножко. Ну, не так далеко, как здесь. Хотя это недалеко совсем. Яблоко выпало. Еще одно яблочко. Цветы и болеи. капец. Самое лучшее место, по-моему. Ну, не для меня, конечно. Кто цветы любит? Тут вообще самое райское место, блин. Тут блин, хватит падать. Блин. Хотя в Майнкрафте добавили, типа, что палки ломают, падают. Не только яблоки, и, паль... и палки. Падали. Вот береза, что из берез? А что из вообще вот Ничего. Так, мы будем дерево. Так, тут дерево. Тут дерево. Так, тут дерево. Тут дерево. Тут дерево. Нет, два дерева не надо подряд. Это ещё хуже. Тут дерево будет, тут дерево. И все. Все вот так вот. Не понял. А чего? Что такое? Что за фельд? Ладно. А, это я специально сделал. Да-да-да, я понял. Я специально это сделал. Я просто не вскопал. Короче, сейчас будем палочки Делать У меня дерево дофига есть Офигеть Треска Треска Чё? Короче, дофига дерево я нарубал На всю жизнь хватит, наверное Хотя нет, конечно, на всю жизнь нет. Короче 20 палок Так Что-то так. так Вот так а, а, даже нормально слышно. Так. Так, еще пять вот этих берез. Хорошо. Хорошо. Даже очень. Так. Два стака у меня делила. Яблочки. Да. Короче. Хорошо. Это хороший заход. Давайте я буду расширять дальше. Я не буду ничего строить. Потому что я знаю, что я буду расширять. Ночь. Так сейчас ночь, нет? Нет. В смысле? Ты драк, что ли? Ночь уже. Ложись спать, идиот. Вон ночь, вон, вон ночь. Всё, всё. Я спать. Потому что мне мобов еще не... Сейчас мобов появится, он не может спать, потому что мобов заспавнился и долбал. Короче, надо земли, земли взять. Земли 56, а? ну, немножко, в принципе, да. Откуда у меня 56 земли, шум ну, реально, откуда так много? Не, ну, понимаю, может быть, накопал там. Так. Так. Бля, погрядка мне появилась. Так, хватит. Будем менять. Все. менять, короче, вот эту фигню. Ландшафт менять. Любим. Короче, я не знаю, может даже до суда дойдем. Давай еще два блока вот так. Во, вот так вот ландшафт понимаешь. Так куда ты заспала? Да. окей okay. даже много все Во, вот так вот. так ну тут посадим еще немножко и вот тут будем. вот тут у нас огород будет большой я еще не только буду делать печенье. морковка скоро появится я думаю наверное может быть когда-нибудь короче Так. Так. В принципе, нормально. Калитку. Калитку. Я присыпаю. Все равно никто не забежит. Я думаю. Так, мне еще надо пал палочки. Надо на калиток еще три сделать. Блин. Неправильно. Так. Молодец я. Собирайся обратно. Так. Да, так, Так. Хорошо. 18. Даже больше сделал, чем надо. Больше сделать, чем надо. Опа, уже пшеница растет. Какая-то странная. Вс ⁇ вот так. Разноцветная, я же говорю. Может, сделаем даже вот такой. Начальник. Так, куда ты поставил? Тю? Вот такой. Во, вот такой. Типа, приходишь такой? Срубаешь нафиг эту фигню. Так, вот тут водичка и все, надо водичку, значит, да? Я понял. Водичка, значит. Так, ложим вот это нафиг все. Берем, значит, что вот сап водичку и все, да? И уже темнеет, да? Нафигеть. нормально. Блин, А, водичка Хотя бы пока так Опять? Да что там происходит? Какое-то мистическое место попалось Молодец Молодец, тебе скажу Шахту я же закрыл Там как, как они выйдут? Там же шахта закрытая Камнем в прошлой серии закрыть. Странно, как они вообще там могут быть? Если я шахту закрыл, все закрыл, значит, да? А они там гуляют спокойно себе. Ну только меня они, пускай не трогают, такие пускай себе гуляют. Хотя там факела все, они не спавнятся. Если они спавнятся, то там где-то очень внизу глубоко. Я вообще их не должен слышать. Потому что я все вверху происследовал. Вы видели сами, я все исследовал. Деревья что-то не растут, нет. блин. О, все, нормально. Просто надо попробовать. Все вот так. Все, вот. все. Короче, на этом все. Пшини запускай, растет тебе, а я пока положу. Что, что мы все? Я наверное заканчивать серию буду, да? Я и так это фига все сделал, смотри как. Даже скриншот можно сделать, смотрите. Давайте скриншот при вас сделаю. Ну как я скриншоты делаю? Вот так вот. Так, сейчас. Нет, даже немножко вот так отойду. Вот так вот отойду. Так. И... Все, сделал. Все. Я пока вас заканчиваю. Все. Дверь сейчас закрою. Все прощаюсь все я с вами прощаюсь ссылка на плейлисты и ролики в описании пока Подпи ставьте лайки подписывайтесь на канал э комментируйте всем пока